Привет, меня зовут Макеев Олег, я живу в Воронеже, мне 32 года. Я социальный предприниматель, также занимаюсь благодарительной деятельностью и волонтерством. Наш бизнес связан с предоставлением услуг по уходу за пожилыми и больными людьми. До знакомства с Максимом Петровым достаточно давно уже занимаюсь инвестиционной деятельностью – покупал акции облигации, передавал средства в удовлетворительное управление, вот, также покупал ПИФ инвестиционных фондов. Вот, но достаточно какой-то прибыли не дала. Это вся тема вот, ну, для меня, так как я сам пытался разобраться в этом. И поэтому обратился к Максим Петрову, чтобы он подсказал, как именно лучше распределить свой капитал. А вообще тема инвестиций меня заинтересовала, потому что хочу увеличения капитала в долгосрочной перспективе. Знаю, что время работает при использовании сложного процента. Вот. Ну, и с капиталом вообще можно жить достойно и не бояться за свое будущее. Также интересно самому во всем этом разбираться, рисковать, инвестировать, получать прибыль. Так что выглядит инвестиции, естественно, для меня очевидны – это приумножение капитала в двусрочной перспективе. Ну, как негативный опыт, инвестиции тоже присутствует, конечно же. Вот, покупал акции одной компании, не разобравшись до конца и толком вообще, чем они занимаются. Росли акции очень быстро, в течение там, недели, полторы, пол, несколько процентов в день прибавляли, в итоге подросли на 600 процентов, ну, но также быстро упали. Из-за своей жадности и погони за прибылью получил убыток, запла заплатил за опыт. то есть Акции упали в 10 раз. Я воспринимаю это как плата за опыт. Вот. Но до сих пор держу эти акции в своем, в своем портфеле, как напоминание о том, что не надо быть жадным. С проблемами инфекционного голода не сталкивался, так же, как и с горими экспертами, слава богу. Вот. Максим Петрович слышал уже достаточно давно, подписан на его YouTube канал, где он дает достаточно отдельные советы. Решил попробовать с ним поработать, так как. Появилось к нему доверие. Да, сомнения были в том, расскажет ли Максим Петров что-то еще, кроме того, что я знаю, что-то новое будет. Просто я достаточно много с... сталкивался с такими консультантами, вот, которые, в принципе, рассказывали все, что я уже знаю. И ничего нового для меня не открывали. Вот, которые были достаточно полезны наверное, для новичков выгоды от продукта и совместная работа с Максим Петром я получил достаточно сразу достаточно быстро вот. акции которые он советовал покупать сейчас в плюсе так же как и доллар который он советовал покупать сейчас тоже вырос достаточно прилично создал свою подушку безопасности который дает уверенность в том, что ну, если что-то произойдет, то не нужно будет выдергивать из инвестиций денежные средства, не нужно продавать с убытком, вот, а можно там снять и доложить когда будет еще прибыль. вот также задумался о том, насколько важна страховка в жизни. Я бы советовал Макс Кэпитал и Максим Петров всем людям, которые хотят быть уверены в своем будущем, хотят создавать свою династию, подход к мне достаточно близок, вот. хотят быть в завтрашнем будущем, завтрашним завтрашнем вот. Кто хо хочет э, приумножить свой капитал, а не пользоваться какими-то примитивными инструментами типа банковского вклада, вот что, наверное, то, что у Максима еще много фишек для нас припасено, вот, и что будет очень интересно. Собираюсь поехать на встречу, очень жду этого момента, хочу встретиться с ребятами, с единомышленниками, которые думают так же, как и я потому что важнее, окружение это очень важно, без этого никак. Всем спасибо, всем удачи, спасибо за внимание, пока.